Хотелось бы подробнее показать, какая Ява машина в телефоне. Посмотрим информацию MJ Tool. Как видите, у телефона на 1 мегабайт Ява Хипа разрешение 128 на 128 в Ява. Поддерживается JSR75. В общем вполне стандартный функционал. Также хотелось показать J-Benchmark тест телефона 1 и 2. Достаточно производительный телефон, но скорее всего это связано с низким разрешением дисплея телефона, такая большая скорость. Общие баллы 5994, текст 1991, 2D 1427, 3D 849, филорейт 563, анимация 1164. Достаточно высокая производительность для такой модели старой. И вот результаты тестов GMPH Mark два и само тестирование также 421 балл. Тоже вполне хороший результат. Работа с изображением 305 баллов. Текст 702 балла. Спрайты 359 баллов. 3D трансформация 476 баллов. И пользовательский интерфейс 361 балл. В общем-то, в основном на бенчмарке хотел... Акцентировать внимание, что телефон достаточно производительный для своего времени. Сам я этим телефоном, в принципе, пользоваться не собираюсь. Просто я купил для него аккумулятор Герфинс. Видите, для такого старого телефона в Евросети продаются до сих пор аккумуляторы, в принципе. Так что... Его вполне можно использовать в настоящее время, потому что функционалу достаточно удоб... удобно расширить с помощью Java приложений. На нем сейчас установлены Opera Mini 4, Bombus, DiChat и RedManiac. Хотелось бы сказать о том, что ограничение на размер Java у этого телефона имеется 300 килобайт всего лишь. Всем до скорой встречи.